В предыдущей серии инопланетянин похитил Капибару и ухо. Из уха сделаем уху, а Капибару на жаркое. Ужас, помогите. Пибара, вы не видели ухо? Нет, мы сами не можем найти нашу Капибару. Пойдемте вместе искать. Давай. Почти готово, осталось добавить самый главный ингредиент. Е -е -е. Трест, дрез, трез, трест! А ты кто так? Я вернусь еще за вами. Ух, я тебя посыл Спасибо. Да что всегда род бой. А теперь пойсм копибару. Ура!